Всем привет, это пиарки для одной хорошей девочки, которая снимает по Вайлдкрафту, играет по Вайлдкрафту и так далее. Уже, я обожаю Вайлдкрафту, поэтому подписывайся на меня. Здесь есть ролики и не только по Вайлдкрафту, здесь есть страшилки, здесь есть да или нет, здесь есть всякие мини-фильмы, и по, по, ну, кто, ну, какая-то кошка, по имени, по знаку Зодиака и так далее. Так что, подписывайся. Вот, страшные да или нет, типа игроков, кстати, тоже. Странные вещи, секретные босы это кошка Павлина, Минифильма ну и так далее о, ну изображение <свечу> <свечу> имя <свечу> ну, а так я комп с компьютера поэтому не удивляюсь, у меня ничего не крышет махнет. о, у меня выписано, спасибо ладно, всем пока до скорых встреч обязательно подписывайся ссылка в описании в правом